Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня а, мы идем в Леруа Мерлин искать комодики а, мне в зал. Со времен пандемии мама живет у меня, но у нас накопилось много вещей, и мы решили купить несколько комодов, чтобы упихать все туда. Вот такие беленькие мы решили купить, нашли в Леруа, и потихонечку, постепенно... День за днем э, притащили 4 штуки домой на ну, всё, купили. Едем. Как я их э, собирала и как мы их расставили, сегодня расскажу и покажу. Вот так вот выглядит комод в разобранном состоянии это вот ящички дверки костяк фурнитура и самое главное инструкция сейчас будем собирать ну что начинаем собирать очередной комод как вы видите два я уже собрала в этом мне всегда помогает Челси. Давай, будешь мне сегодня помогать? Итак, что нам понадобится? Естественно, инструкция, как собрать этот комод. Ну, я, в принципе, уже все помню. Практически все без инструкции. Лежи, лежи. Не пугайся. Молоток, отвертка, ножницы раскрыть пакетики И самое главное, шуруповерт. Его я приобрела где-то год назад тоже в Леруа. И эта штука теперь мне очень хорошо помогает быстро вкрутить все шурупы. Ну что, начнем сборку. М? Сейчас, будем сборку собирать. <свёздные> <свёздные> да не страшно. Все, давай, помогай мне. Так, начнем, пожалуй, с ящиков. Это самое простое, что можно будет сделать и убрать в сторону. Ящики собрали, теперь будем собирать каркас. Для этого нам понадобится молоток, также отвертка, не в те дырки ставила эти штуки выпирают а надо чтобы вот так было поэтому сейчас хорошо что есть шуруповерт сейчас быстренько раскрутим и ставим как надо. 4 комода по периметру может быть еще вот сюда докупим и здесь под телевизор поставим да, Чалсик? сложили наши вещи мама тут расположила постельное свое ну не свое, вообще по всему дому здесь что-то тоже постельное, всякие полотенца тут Мои шнуры, тут у нее нитки, иголки, рукоделья, в общем, разные штучки, дрючки. И вот теперь вот такой вот у нас интерьер получается. Наверное, все-таки докупим сюда и сюда еще по комодику, и получится красивая комната и весь хлам, который мы нажили. Уляжется в этих комодах. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!